Чувственные, манящие, загадочные притягательные. Все это об ароматах Рената, созданных Фаберлик совместно с неповторимой Ренатой Литвиновой. Всем новичкам дарим один из ароматов на выбор. Парфюмерная вода для женщин Рената, торжество стиля и абсолютной женственности. В аромате таятся бесконечная тайна и шарм, утонченность и магнетическая энергетика, выраженные переливами ванили и нектара черной смородины, кашемирового дерева и пачули. Пленительная композиция – пробуждает богиню в каждой женщине. Парфюмерная вода для женщины Рената Секрет аромат, в котором переплелись грациозные ноты зеленого инжира, сочного бергамота и водяной лилии. Вместе они создают бесподобный образ истинной женственности, который дополняется мягким звучанием золотистой амбры и дымного ветивера. Как получить подарок? выполняйте простые условия первое зарегистрируйтесь на проекте faberlic онлайн с 24 февраля по 15 марта второе.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 50,99 манат для Азербайджана и 30 99 евро 99 центов для жителей Европы. И третье условие. С 16 марта по 5 апреля получите вместе с заказом по новому каталогу уже на минимальную сумму своей страны один из ароматов Рената на выбор. И еще один приятный сюрприз для вас. Сделайте первый заказ в течение 24 часов после регистрации и получите набор пробников косметики для дома «Фоберлик» в подарок сразу в тот же заказ.